Очень много версий было сказано по поводу возникновения коронавируса. Что угодно мы слышали. Ну и официальную версию, и много теорий заговора, всего остального. Знаете, я на что обратил внимание? Я посмотрел на климат. Он очень сильно изменился. И в первую очередь меня поразила зима, которая у нас сейчас наступила в средней полосе, скажем так. Давно не было такого, чтобы... Вернулись крещенские морозы. Более того, они не только вернулись, но затянулись на полтора месяца. И это поразительно, потому что есть у меня предположение, что на это могли повлиять отсутствие регулярных рейсов, пользование автомобильным транспортом, возможно, какие-то ограничения в производствах, в промышленности и многое другое. Как вам такая версия, что группа, скажем так, из элиты, имеющая огромное влияние, воздействовала каким-то образом на ситуацию и пусть либо информационно, скажем так, заставила нас поверить в наличие пандемии, подменив ее новой формой гриппа там или еще что-то в этом роде. То есть медицинские мне моменты трогать не хочется, научные, почему? Потому что ну, во-первых, я недостаточно сведущий в этой теме, во-вторых, у меня, к сожалению, нет никакой информации. Нам ведь не говорят о том, как устроены тесты, как они работают, какова абсолютная симптоматика данного заболевания, данного вируса и многое другое. То есть, в принципе, для нас информация, она такая посредственная, она такая, кусками бросается сверху, а вы уж там, как говорится, разгребайте, разметайте. Но факт, который я вижу, это то, что изменилась температура, как минимум, в моей стране, в этой центре Европы, грубо говоря. да, В принципе, посмотрите, что творится сейчас в Европе, какие снегопады как заваливают, какие аномальные холода. Там, если где-то, предположим, на крайнем севере это было достаточно логично, достаточно привычно и приемлемо, то в наших широтах, в наших климатических зонах Последние пять лет этого фактически не наблюдалось. У нас была зима чуть ли не субтропического характера. То есть снега почти не было. Я даже не говорю про э, крещенские морозы, которых по факту не было. Понимаете? Не говоря уже о том, что происходит сегодня, сейчас, в этом году. Ограничение перелетов, ограничение пользования автомобильным транспортом, ограничение, там, я не знаю, в промышленности какой-то, судоходство и многое другое. Как вы думаете, могло это повлиять э, на климат? Ну, вполне вероятно. Меньше выбросов там, влияет как-то на течение. Климатологи, в принципе, тоже нам не скажут правду. Но мне кажется, данная гипотеза, данная теория, по факту, она может иметь место быть. И я буквально вчера смотрел одного хорошего блогера, он рассказывал про Нью-Йорк. Ну, вот буквально тут сколько недельной что ли давности, События. Он показывал пятую виню сквер и он говорил: обратите внимание, вот Бруклинский мост, здесь нет ни одного человека. Представляете, такого события в принципе быть не могло раньше. То есть настолько огромное количество людей постоянно выползало на улице. И точно так же на пятое виню машин всего пару штук, пару человек. Движение ноль. Не работает куча предприятий, куча заведений. Это выброс тепла, ну да, я думаю. Выброс СО2, да, тоже вполне вероятно. Там прочие какие-то загрязнения, какие-то отходы производства и многое другое. Все это, наверное, влияет. Я как-то читал статью о том, что в Венеции, наконец-то, многие каналы стали прозрачными и дельфины вернулись. В Венецию, представляете? То есть из-за отсутствия туристов, из-за отсутствия вот этого движухи, которая была регулярно, экология очень сильно изменилась. Теория, теория по поводу того, что э, кто-то преднамеренно повлиял на СМИ, преднамеренно повлиял на события, имея какие-то свои грандиозные возможности, и таким образом изменил последствия в экологии в нашем мире, и сделал это исключительно преднамеренно, прикрыв все это коронавирусом. Знаете, мне кажется, она имеет место быть. Подумайте, посмотрите. В принципе, можете написать комментарий как злобно, так и дружелюбно. Это уж на ваш выбор. Я не претендую на какую-то истину, на какую-то правду. Просто обращаю ваше внимание на то, что попалось мне на глаза. Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.